я не очень люблю слово успех оно это очень такой распространенный критерий это очень но вот в общем многие э, мудрые люди ощущали и говорили о том что что-то не так вообще с самим понятием успех в частности например виктор франкл про это Писал. Но вот сравнительно недавно психологи разобрались, что именно не так. Я имею в виду авторов теории самодетерминации Эдварда десси и Ричарда Райана, которые, благодаря которым у нас в общем, сейчас в психологии мотивации укоренилось и играет очень большую роль разведение мотивации внешней и внутренней. Развлечение того, что мы делаем ради интереса и удовольствия от самого процесса, и то, что мы делали бы просто независимо от любых внешних факторов, потому что нам это нравится, это внутренняя мотивация так называемая. А внешняя мотивация – это то, что мы делаем, чтобы что-то в результате за это получить, какие-то уже другие, не имеющие отношения к самой деятельности. Благо, вот, чтобы нам нас кто-то там поощрил или избавиться от неприятностей, и при этом сам процесс, то, что именно мы делаем, при этом роли не играет. Вот это так называемая внешняя мотивация, и большая часть жизни современного так называемого продвинутого прогрессивного человечества основана на внешней мотивации, правда сейчас идет движение и в обратную сторону, люди все больше и больше начинают обращать внимание на то, нравится ли им то, что, им делают, то, что они делают, но тем не менее, сейчас чисто количество преобладает внешняя мотивация и в школах учебы ради оценок, ради... Там баллов ЕГЭ ⁇ чисто внешняя мотивация, которая отбивает интерес к сути, интерес к самому процессу. И работа считается почему-то, что э, вот управление с помощью материальных каких-то благ, вознаграждений, таких вещей, как слава, там, успех, признание, это, что это означает? Это означает, что я сам не могу э, точно знать, вот, хорошо ли то, что я сделал. Но если мне говорят, что это хорошо, молодец, правильно, отлично, значит это и значит, что все хорошо. Да, то есть Я завишу от других, я сам не могу никак оценить собственную работу. Все оказывается в руках тех, кто меня оценивает. Ну вот, в частности, оказывается, что внутренняя и внешняя мотивация очень по-разному влияют на наше развитие, на наше психологическое благополучие, если мы успешно добиваемся тех целей, которые мы ставим себе сами, которые связаны с нашей внутренней мотивацией. Это, этот успех делает нас счастливее. Но если мы успешно добиваемся целей, которые ставят нам извне и которые оцениваются извне, то есть цели, связанные с внешними мотивами, слава, богатство, успех то достижение этих целей не делает нас счастливыми. Вот один из таких главных парадоксов, и много исследований в последние годы на эту тему убедительно подтверждают, что вот это разведение внутренней и внешней мотивации играет огромную роль в нашей жизни, и что успех как категория чисто внешней мотивации – она это палка о двух концах. С одной стороны, она дает нам, безусловно, определенные блага, но психологически она во многом подрывает наше благополучие внутренней и гармонию с самим собой.